Здравствуйте, дорогие друзья и лучшие в мире зрители! Немного с опозданием, но я хочу вас поздравить с замечательным праздником Днем России. А почему с опозданием? Потому что я нахожусь сейчас на выставке ярмарки, сделанной в СССР. Примите от меня и от Валерия Архипова поздравления! уже пел по всем социальным сетям эту песенку. Но сегодня собрались мои друзья. И я не нашел ничего лучшего, как продублировать эту песню и спеть им уже вживую. Хотя сначала хотел показать им именно в записи. Итак, песня «Русский». Я русский, я тот самый колорад. В отстой расисты вода. Я тот, кто любит водку и парад, я отпрыск победившего солдата, не радуйтесь, мы не перевелись, нас много непривыкших есть от пуза, нам человечность превала жизнь. В палатах умиравшего союза и Россию, Господа, запомните нас, блюдо, а мы крепчаем. А если нет, а если нет, тогда, тогда мы за себя не отвечаем. На нас не стоит проверять. Заморский парень, ты не есть мессия, любезный не Вьетнам мы, а Россия. Подумай, с кем ты хочешь воевать, да. запомни, брат, не Босния, Россия. Подумай и не трогай нашу мать. Ура!